Казанский федеральный университет принял делегацию Боснии и Герцеговины. О том, как прошла встреча с иностранными гостями, далее в сюжете. Делегация Боснии и Герцеговины находится на территории Республики Татарстан несколько дней. Ранее состоялась встреча иностранных гостей с президентом Республики Рустамом Минихановым в Казанском Кремле. После переговоров делегация посетила крупнейший и старейший университет республики, Казанский федеральный университет. Главная цель визита ⁇ дальнейшее сотрудничество в рамках российско-боснейских отношений. Поступил очень высокий уровень кореспонденции и политического диалога между президентом Путиным и президентом Додика. и я думаю, что во всех сегментах нашего общества треба в народном порядке настаивать, чтобы сделать что-то теснее с в данный момент существует очень активное общение между президентом Милорадом Додиком и президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Соответственно, развиваются разные направления, разные сегменты, и в том числе сегмент образования тоже учтен. В рамках визита делегаты посетили Музей истории Казанского университета, Императорский зал и Ленинскую аудиторию. Советник при ректорате по международной деятельности Ленар Латыпов провел презентацию КФУ. Он рассказал об истории университета, его структуре и именитых студентах. В прошлом году в Казанском федеральном университете учились четыре студента с Боснии и Герцеговины. Это. Довольно хороший показатель и нужно еще более усердно работать над этими показателями, увеличить и в том числе даже воспользоваться богатым опытом и практикой, наработанной в Казанском федеральном университете в развитии образовательных институтов в Боснии и Герцеговине. На сегодняшний день Казанский федеральный университет не ведет сотрудничество с научно-образовательными центрами и организациями Боснии и Герцеговины. Однако перспектива таких отношений как раз и легла в основу встречи делегации с представителями Казанского федерального университета. Роберт Хасанов, Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз.